Давай представим, ты начинающий певец, музыкант, блогер, стример, диктор. И тебе, как человеку с такой интересной профессией, важно делиться своим творчеством с аудиторией. И тут же возникает необходимость приобретения оборудования для записи голоса или музыкальных инструментов. Для создания своей звукозаписывающей студии пока рановато. Поэтому в этом видео я расскажу о пяти причинах в пользу покупки USB микрофона как первого устройства. На связи магазин Rock'n'Roll у микрофона Глеб. Поехали! Выбор любой вещи начинается с изучения ее характеристик. К примеру, чем больше компьютер нафарширован деталями, тем лучше его показатели в работе. И чем лучше его показатели тем, соответственно, он дороже. Мне удивительно, что с выбором микрофона происходит точно такая же ситуация. Есть девайсы дешевые и максимально простые, но есть и ламповые микрофоны ультрадорогие. Разница между ними будет очень существенна по их частотным характеристикам. Но нужно учесть один факт. Как компьютеру нужен монитор для отображения и изображения, так и микрофону нужна звуковая карта для записи звука. Причем звуковые карты есть как дорогие, так и дешевые. Разницу между ними мы обсудим в одном из следующих видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Несмотря на то, что сет микрофон плюс звуковая карта записывают звук очень-очень даже хорошо, использование такого сета может быть не всегда удобным. Особенно, если на рабочем столе не хватает места. То и дело, придется каждый раз заставать микрофон, звуковую карту, настраивать это все, подключать кучу проводов. В общем, не всегда использование такого сета может быть комфортным. Так что причина номер один в покупке USB микрофона, это удобство при эксплуатации устройства. Для того, чтобы использовать USB микрофон, вам достаточно будет подключить его по USB проводу к вашему компьютеру всего один раз настроить микрофон так как вам нужно в параметрах звука вашей операционной системы и сразу же приступать к работе да вот так просто далеко не отходя от первой причины в покупке USB микрофона как первого устройства сразу же возникает вторая причина это мобильность данных девайсов давайте опять представим вы часто путешествуете посещаете разные города страны либо вы просто выбрались на дачу где бы вы ни были работа все равно нужно вы диктор таскать с собой чемодан со звуковой картой микрофона проводами, стойкой, поп-фильтром не совсем комфортно. А вот положить в рюкзак один USB микрофон... К примеру, BRDynamic Fox. Очень даже удобно. Куда бы вы ни отправились, микрофон всегда будет рядом с вами. При этом он будет занимать совсем незначительное место, что в рюкзаке, что на полке гостиничного номера. У вас есть соседи, которые вот уже четвертый год делают ремонт в своей квартире, а вы хотели бы сегодня провести прямую трансляцию. Но раздражающие звуки дрели доносятся до вас с этажа выше. Тогда это третья причина для покупки USB микрофона, так как их чувствительность очень низкая. Да, у вас в доме даже может быть есть кот, который постоянно хочет кушать, а его крики, перебивая даже ранее упомянутую дрель, но USB микрофон их практически не слышит. Только ваш голос в фокусе внимания. Помимо низкой чувствительности, также USB микрофоны обладают и низким уровнем шума. Обрабатывать такой звук одно удовольствие. Хорошим примером USB микрофона с низкой чувствительностью и низким уровнем шума может служить Behringer C1U. Достаточно неплохой бюджетник. Помните, в самом начале видео я упомянул, что как микрофоны могут отличаться между собой характеристиками и ценой, так и звуковые карты. Так вот, USB микрофоны не стали исключением из этих правил. И даже напротив, в них бывает функционала куда больше, чем в сети «Звуковая карта плюс микрофон». Рассмотрим на примере микрофона M-Audio UberMic. Кстати, обзор на него есть уже на нашем канале, можете найти его по ссылке в описании к этому видео, или кликнуть по подсказке, которая появится где-то здесь, кликайте на нее, переходите, смотрите. На мой взгляд, UberMic является вершиной функциональных микрофонов и этому утверждению есть несколько доказательств начнем с того что микрофон умеет записывать звук в четырех разных режимах направленности это пока единственный микрофон в котором нормально реализована функция прямого мониторинга есть отдельная ручка которая смешивает сигнал компьютера и микрофона ну и последнее данный микрофон оснащен lcd дисплеем на котором отображается вся информация о состоянии микрофона на текущий момент удобно же да и это еще не все практически у любого USB микрофона есть выход на Наушники, что позволяет услышать ваш голос без каких-либо задержек. Проще говоря, USB микрофон это одно устройство, которое сразу в себя включает и микрофон, и звуковую карту. Так что четвертая причина в покупке данного девайса это функционал этих устройств. Очевидно, что при выборе девайса на конечный результат влияют не только характеристики, удобства, функционал. Но и цена. Кстати, для многих этот параметр самый важный. Самый бюджетный сет, звуковая карта, плюс микрофон, плюс поп плюс стойка, плюс вся коммуникация, обойдется вам в районе 8000 рублей. Когда купив USB-микрофон Marens Empire, вы получаете весь перечисленный комплект, но уже не за 8000 рублей, а за По Посему пятой причиной в покупке USB-микрофона как первого устройства является их цена. Она действительно лояльна, если учесть тот факт, что покупая одно устройство, вы уже получаете комплект для начала успешной работы. Признаюсь вам по секрету, когда я только начал заниматься блогерством, я записывал свой голос на обычный хэнфри от телефона. Это микрофон с наушниками, который в комплекте идет. Но затем я решил купить себе конденсаторный микрофон. Бюджет был немного ограничен, чтобы покупать... Весь сет, о котором я говорил выше Мой личный выбор пал на бюджетный микрофон Berger C1U Да, верой и правдой мне служил этот бюджетный микрофон Но с тех пор уже прошло 3 года Я все это время его использовал И только недавно перешел на сет Микрофон плюс звуковая карта Однако я считаю, что для новичков Или для тех, кто не хочет заморачиваться USB микрофон будет идеальным решением До старта при выборе своего первого USB устройства я руководствовался именно тем, что перечислил в этом видео. И о своем выборе за все эти годы я ни разу не пожалел. На все микрофоны, что мелькнули в сегодняшнем видео, есть ссылка в описании ниже. Открывайте, переходите на наш сайт, знакомьтесь с нашими товарами. Вдруг что вас заинтересует. Ну а если же видео оказалось для вас полезным или хоть чуточку интересным, то не скупитесь на лайк и комментарии. Они, кстати, очень помогают продвигать наши видео в топ поиска. Поэтому заочно надеюсь, Надеемся на вашу поддержку. Ну а на связи был магазин рок н Rock'n'Roll, у микрофона Глеб. Увидимся, услышимся в новых видео, ребята. Пока, мюзикмены. Пока.